Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Тема сегодняшнего вебинара «Уход за кожей зимой». На самом деле в списке наших повседневных забот уход за кожей кажется ну, не самой важной нашей заботой, особенно предновогодней, но мы должны помнить одну важную вещь. От того, как мы ухаживаем за кожей сегодня, зависит то, как она будет выглядеть завтра, как мы будем выглядеть завтра и через 10 лет, и через 20, и через 30, а нам, конечно же, хочется выглядеть молодо и ослепительно. И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность, у нас невероятные гости, и они поделят со своими советами о том, как ухаживать за собой, как сохранять и беречь свою красоту. И самое главное, они помогут нам э, и расскажут о том, как встроить все эти советы в нашу повседневную, ежедневную жизнь, чтобы мы не тратили на это слишком много времени. Итак, кто же у нас сегодня в гостях? Наш директор по вопросам внешнего питания Джеки Картер, я передам ей слово буквально через пару минут, а также наш, наша посланица Бренда, олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, чемпионка мира, чемпионка Европы Татьяна Волосожар. Итак, информации будет очень много. Где же ее можно будет взять после вебинара? Ну, ответ, я думаю, мы все уже знаем на сайте ru.myherbalife.com, на баннере, на главной странице. Презентация Джеки будет доступна уже сегодня. Видео буквально в течение нескольких дней. Мы делаем все возможное, чтобы поделиться им с вами как можно раньше. Итак, я передаю слово нашему директору по вопросам внешнего питания Гербалайф Джеки Картер. Джеки, доброе утро. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Добрый, Добрый вечер. вечер. Доброе, доброе утро. Спасибо большое за то, что вы нас пригласили поучаствовать. И вы видите по тому, что у меня на заднем плане отображается, мы находимся в солнечной Калифорнии, но мы прекрасно понимаем, каким образом кожа подвергается воздействию зимних условий. И я, кстати, была в России несколько раз и делала тренинги в Москве и в Санкт-Петербурге, и я знакома со многими из нас. И когда я услышала об этой возможности, о том, что я смогу поговорить с вами сегодня, даже несмотря на то, что вы на другом континенте, меня эта возможность искренне обрадовала, поэтому спасибо большое за то, что пригласили меня и я с удовольствием с вами поделюсь информацией. Итак, я предлагаю сегодня поговорить на одну из моих любимых тем, это кожа, и сегодня поговорим о том, каким образом э, холодные климатические условия влияют на кожу, и мы постараемся понять, каким образом мы можем поддержать наилучшее состояние кожи во время зимнего периода и холодной погоды. Итак, давайте перейдем к самой презентации. Итак, начинаем очень часто. PowerPoint работает с задержкой. Итак, зима и воздействие на кожу. Мы знаем, что кожа является самым большим органом, и я всегда говорю, что кожа самый важный орган, но врачи иногда говорят, Джеки, ты не можешь так говорить, кожа не является самым важным органом. Ну да, в этом есть правда, но посмотрите, что кожа для нас делает. Кожа... Удерживает всю влагу, которая необходима для нашего тела. Она защищает нас от загрязняющих элементов внешней среды. И кожа защищает нас каждую секунду нашей жизни от физического, химического и прочих воздействий, которые находятся в окружающей среде. Кожа подвергается очень большому воздействию окружающей среды. И в зимний период особенно важно принять все меры по защите кожи. Кожа стоит на передовой защиты нашего организма от бактерий, от вирусов, которыми мы встречаемся во внешней жизни. От всего, от сигаретного дыма, от воздействия солнечных лучей. И когда мы говорим о сухих зимних месяцах, кожа неизбежно высыхает. И когда кожа слишком сильно высыхает, то могут образоваться трещинки, ранки, и они являются входом возможным для бактерий, которые могут повлечь за собой инфекцию, болезни и прочее, прочее. Поэтому мы помним, что кожа нас защищает 24 часа в сутки, и мы должны со своей стороны сделать все возможное для того, чтобы ухаживать за своей кожей, для того, чтобы она защищала нас. Поэтому зимой может произойти все, что угодно. За окном холодно, низкая температура, снег, дождь. Кроме того, мы носимся совершенно другую одежду. Мы носим многослойную, тяжелую одежду. Одежда, которая может вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Мы также подвергаемся воздействию отопления внутри помещений. И, верите вы или нет, также и горячая ванны и горячий душ тоже высушивают нашу кожу. Я знаю, что в России очень популярна баня. Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Поговорим о разнице между ванной и горячей ванной, и сауны, и бани, и каким образом эти процедуры воздействуют на кожу. Также, когда мы говорим о коже в зимнем периоде, нужно убедиться в том, чтобы продукты, которыми мы пользуетесь зимой, они состояли из необходимых компонентов, то есть таких компонентов, которые нас защищают от сложных химических веществ, как, например, моющих средств, которые еще дополнительно высушивают и раздражают кожу. И этого мы хотим, конечно, избежать. Когда мы выходим на улицу зимой, что случается? Ну, во-первых, низкая температура, холодная. И когда на улице холодно, то увлажненность воздуха ниже. Поэтому при холодной температуре, при снеге, при мокром снеге при дожде, мы после такой погоды заходим в помещение, где мы, помещение, оно искусственно отапливается. И потом мы опять выходим на улицу в холодный период сразу времени, и после чего мы садимся в теплую машину. Что происходит при такой смене? Вода, уровень влаги в наших Кожа просто понижается, и после чего кожа высыхает, естественно, и мы замечаем стянутость, шелушение. Кожа может покраснеть, может обветриться. Очень часто мы знаем, что губы особенно обветриваются. Это очень неприятное ощущение. И все потому, что падает уровень влаги в коже. Нам это все не нужно. И происходит это потому, что внешние холодные температуры на улице... Они воздействуют и воздействуют а, нагретый воздух в помещении из-за воздействия центрального отопления. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти вещи? Очень просто. Посмотрим на нашу кожу. Посмотрим на нашу кожу как на одежду в гардеробе. Когда наступает зима, мы меняем гардероб, правильно? Мы должны одеваться правильно для того, чтобы пережить холодное время года. И теперь нам нужно подстроить и наши процедуры ухода за кожей для того, чтобы чтобы они отвечали а, с изменившимся погодным условиям. Необходи... Мы а, пользуемся большим количеством одежды зимой. Возможно, нам нужно использовать больше продуктов для кожи, для того, чтобы а, кожу защитить в зимний период времени. И сегодня поговорю с вами о том, как Гербалайф и продукты Гербалайф могут вам помочь пережить зиму, и вашей коже пережить зиму. Прежде всего, нам необходимо обеспечить должный уровень влаги, не только изнутри, но и снаружи. Когда кожа сохнет, она выглядит плохо, естественно. Каждая морщиночка будет выглядеть... Ярче будет более заметно на сухой коже, когда кожа долным образом увлажнена, то она выглядит светящейся, яркой, и кроме того легче наносить макияж, и макияж будет держаться дольше на протяжении дня. Таким образом, увлажнители, увлажняющие средства, они защищают кожу, они помогают впитывать влагу извне, и они создают барьер на поверхности кожи, пленочку, которая помогает уровню влаги удерживаться на должном уровне. Потом у нас очень много увлажняющих продуктов в линейке Гербалайф. У нас Life Skin Life, у нас есть линейка по уходу за телом, и в России также представлена эксклюзивная линейка «Белый чай», которая обеспечивает невероятное увлажнение для кожи, но здесь... Здесь важно не только наносить продукты, здесь важно также помнить о том, что изнутри нужно тоже поддерживать э, увлажнение. Моя подруга Сьюзен Бауерман всегда мне говорит, Джеки, нужно каждый день пить от 1,5 до 2 литров воды. И недавно, кстати, со Сьюзен говорили, и она говорит, ну, Сьюзен, когда на улице холодно, я не хочу совершенно пить воду. Послушай, это совершенно не важно. Ну, добавь немножко сока в воду, может быть, сок алоэ добавить в воду. Для того, чтобы придать воде вкус, не нужно пить холодную воду, можно выпить и чай. Чай тоже идет в зачет. Поэтому мы должны все время помнить о том, чтобы обеспечить поступление долгого количества жидкости в организм. Есть вода, есть соки, есть чай. Все эти вещи идут в зачет, когда мы говорим о потреблении воды. Мы должны поддерживать уровень увлажнения изнутри тоже. Почему? Есть разница между сухой кожей и обезвоженной кожей. Сухая кожа – это та кожа, которая Это тип кожи, то есть, например, есть жирная кожа, есть комбинированная кожа, а обезвоженная кожа – это состояние кожи, которое возникло в результате недостаточного употребления воды или недостаточного уровня увлажнения. То есть для того, чтобы чувствовать себя хорошо, мы должны поддерживать а, уровень увлажнения и снаружи, и изнутри. Мы используемся увлажняющими продуктами для того, чтобы кожа выглядела мягкой, гладкой, свежей, но при этом потребляемая и должное количество воды для того, чтобы поддерживать общий баланс влаги в организме. Теперь, когда мы говорим о вечернем уходе, особенно он важен зимой, и мы не можем о нем забывать ни при каких условиях. Вы, может быть, устали, у вас был тяжелый день, и, может быть, вы хотите просто лечь в кровати и заснуть, но нет, прежде чем это сделать, необходимо позаботиться о коже. И, возможно, нам нужно каждый вечер добавить несколько дополнительных минуток к нашей процедуре ухода за лицом к вечерней для того, чтобы о коже... Позаботиться. Каждое утро мы очищаем кожу, и каждый вечер мы очищаем кожу. Мы используем очищающий тоник, мы наносим нашу антивозрастную сыворотку утром и вечером, но мы вечером наносим еще и увлажняющий крем для глаз, и восстанавливающий крем для лица, который особенно важен вечером. знаете, что интересно? Клетки кожи обновляются быстрее, чем любые другие клетки тела. Очень интересно, правда? И особенно важно здесь отметить, что во время сна тело запускает восстанавливающие процессы. Подумайте о всех тех вредных воздействиях окружающей среды, мы, которым мы подвержены в течение дня. Или, может быть, мы где-то позволили послабление в диете. То есть все вот эти вот воздействия, они все подвергаются восстанавливающемуся процессу организма во время сна. И именно во время сна рождаются наши новые клеточки кожи. Очень важно, когда мы говорим о коже, помнить о том, что кожа нас целый день защищает. 24 часа в сутки, каждую секундочку кожа нас защищает. Во время дневной работы мы, у кожи еще больше задач. Мы находимся на улице, мы подвергаемся вредному воздействию окружающей среды, мы подвергаемся воздействию солнечных лучей, но когда мы возвращаемся домой и забираемся в свою уютную кроватку, вот у кожи наступает... Наконец-то это ощущение, что наконец-то можно расслабиться и не бороться с этими свободными радикалами и всеми этими вредными прочими элементами. Можно расслабиться, так же, как и вы, кстати, сами тоже расслабляетесь, и кожа расслабляется, и начинает восстанавливающие процессы запускать. Поэтому очень важно коже дать все возможное для того, чтобы помочь ее работе, ее задачам во время ночного восстановления. Мы наносим восстанавливающий ночной крем, и увлажняющий крем для глаз. Это замечательные продукты. Они были протестированы клинически. Они в два раза больше увлажнения обеспечивают. То есть представьте, продукты работают во время вашего сна и увеличивают в два раза больше увлажнения. И подумайте о а коже вокруг глаз. Почему этот крем особенно важен? Потому что кожа вокруг глаз ей недостает сальных желез и эта кожа именно кожа вокруг глаз она очень подвержена обезвоживанию и поэтому мы все первые морщиночки замещаем именно на коже вокруг глаз, поэтому когда мы говорим об уходе о дополнительном уходе, необходимо обеспечивать его для кожи вокруг глаз. Кроме того нам необходимо обеспечить заботу о всей коже, не только о коже лица. Нам необходимо обратить особое внимание на кожу рук, ног, коленей, локтей. Вся кожа тела необходимо ее очищать, увлажнять и питать во время зимнего периода. Потому что, и, кроме того, помните, если вы добавите две дополнительные минутки, перед сном на уход, то продукты, они будут работать. И когда вы проснетесь утром, вы почувствуете, что ваша кожа выглядит более мягкой и увлажненной стала. Поэтому используйте ночное время для ухода. Дальше мы поговорим о том, что есть один совет, который я бы хотела вам рассказать. Это мне очень нравится. Прежде всего, это связано с тем, что необходимо избегать долгое время принимать горячие души и горя... горячую ванну. Я, конечно, очень люблю расслабиться в горячей ванны, с пеной и согреться, особенно, когда вы очень сильно замерзли и, кажется, невозможно никак согреться. Безусловно, в горячей ванне вы всегда согреетесь, но есть одна проблема. Действительно, горячая вода в вашей ванной или в вашем души, к сожалению, разрушают липидный барьер вашей кожи. И когда это происходит, вы теряете влагу. И когда вы теряете влагу, ваша ски... э, кожа становится раздраженной, она становится сухой, она становится очень натянутой. Э, безусловно, вы это чувствовали. Вы помните это ощущение стянутости кожи? И как неудобно иногда даже улыбаться, потому что кожа так сильно натянута. Конечно, это связано с тем, что вы подвергли кожу воздействию очень высокой температуры. Ну, конечно, мы не собираемся отказываться от ванны. А что мы будем делать? Мы будем э, оставлять воду температура, может быть, не самой горячей, но достаточно горячей для нашего комфорта. И будем там, например, 10 минут, не больше. И если ваша кожа подвержена сухости, вам необходимо будет добавить несколько капель масла увлажняющего, например, персикового масла. И тогда вы сможете ощутить большую влажность и гладкость вашей кожи после принятия ванны. И конечно, нам очень повезло, потому что линия... Эрбал алоэ не содержит сульфатов и парамбенов. Это линия совершенно потрясающая. В ней нет никаких жестких сульфатов. Она не будет раздражать кожу. И, и наша линия Эрбал алоэ уход для рук и для тела это безусловно очень важно влаж, хорошо увлажняющая мягкая и вы, вам безусловно понравится. И не забудьте, что там нет никаких сульфатов и там очень нежные ингредиенты, которые потрясающие. Подходит всем членам семьи. Вы никогда не промахнетесь, если приобретёте эти продукты. Когда мы говорим также о принятии души и ванны, после этого мы растираемся полотенцем. Иногда мы растираем нашу кожу очень сильно, но старайтесь не вытирать вашу кожу до полной сухости, потому что если вы будете оказывать на неё более сильное воздействие полотенцем, то это может спровоцировать дополнительное раздражение и сухость кожи. И после этого сразу необходимо принимать, применять увлажняющее средство и применять его, когда кожа все еще немного влажная. И это позволит вам лучше увлажнять вашу кожу, и вы получите гораздо лучший результат в целом. Поэтому не надо принимать слишком горячие ванны или душ. Да, и если. Что касается э, горячей воды, да, конечно, пар и горячая вода, э, с одной стороны, помогают открыть ваши поры, а когда ваши поры открыты и вы потеете... Вы, из вас выводятся токсины и какие-либо загрязнения, и в целом происходит обновление. И также это очень расслабляющая процедура. И самое лучшее, что мы можем в этот момент сделать, это расслабиться. Потому что когда мы подвержены стрессу, наша кожа также подвержена стрессу. Это не может привести к хорошему внешнему виду. Итак, с ванной мы разобрались. Теперь, что касается эксфолиации. Я должна сказать, я обожаю наш продукт, который называется ягодный скраб для мгновенного обновления кожи. Этот скраб включает в себя потрясающе вкусные ягодки, поэтому обладает приятным ароматом, помогает увлажнить и удалить огрубевшие частички кожи. И результаты совершенно потрясающие. Почему необходимо отшелушивать кожу? Да, когда мы подростки, Конечно, кожа сама практически достаточно быстро обновляется. И мы в среднем меняем, полностью обновляем кожу где-то за две недели. Не так плохо. Но когда мы достигаем возраста, ну, например, 40 лет, то же самый процесс естественного обновления кожи, который занимал раньше две недели, теперь может занимать 40, 50 дней или даже 60 дней. И все это зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому, если вы посмотрите в зеркало и вы увидите, что есть какая-то сухость, и вам необходимо использовать скраб до мгновенного обновления, и вы сможете очистить поверхность кожи, и будет не только красивый и здоровый блеск на коже, она не только будет более мягкая, более приятная на ощупь. Если также вы не будете удалять барьер из мертвых клеток кожи, то тогда ваши средства по уходу, ваша антивозрастная сыворотка, ваше увлажняющее средство не сможет просто проникнуть в вашу кожу. Оно будет оставаться в этой пленке из мертвых клеток. Поэтому, когда вы удаляете этот барьер с помощью вашего скраба, вы знаете, что все остальные продукты для, по уходу за кожей, которыми вы пользуетесь, смогут реализовать свою цель. Кто-то говорит, что нет, в зимнее время не нужно обновлять кожу. Не, это не совсем так. Это может быть правдой, только если ваша кожа действительно очень сильно раздражена, очень сухая и потрескавшаяся. А если вы хотите каким-то образом поменять ситуацию, например, вы не хотите сейчас отшелушивать кожу, вы не хотите удалять свои омертевшие клетки. Запомните, мы не путаем Сухую кожу и раздраженную или обезвоженную кожу, сухая кожа не нуждается в физической эксфаляции. Если вы используете вот эти семена ягодок, которые помогут вам удалить мер... омертевшие клетки кожи, и когда вы применяете эти продукты, безусловно, это может обусловить финальный результат. И если состояние вашей кожи находится где-то на границе, с одной стороны, вы видите, с другой стороны, вы видите уже явные признаки э, сухости. Необходимо э, использовать очень мягкие круговые движения для очищения вашей кожи. И, безусловно, вы сможете увидеть потрясающие результаты. И как только вы завершаете отшелушивание, обновление кожи, вы должны непременно увлажнить вашу кожу с использованием э, увлажняющего крема. После того, как вы удаляете омертвевшие э, клетки кожи, дальше вы должны напитать кожу кожу, нанести какие-то питательные масла или увлажняющие кремы, или вашу антивозрастную сыворотку, дневной или ночной лосьон, вам необходимо восполнить баланс кожи с новым средством, с использованием нового средства. Да, я часто использую свой ягодный скраб и после того, как я заканчиваю процедуру с лицом, я сразу перехожу на локти, потому что кожа локти очень сухая, особенно в зимнее время. И потом я работаю с руками и иногда я занимаюсь еще дальше своими ногами, своими ступнями и так далее. Но когда речь заходит об эксфолиации, иногда мы ограничиваемся всего на все лицом. И это не совсем правильно. Если вы сможете э, расширить эту процедуру и применить ее ко всем частям тела, вы, безусловно, увидите хороший результат. На нашем следующем слайде э, мы, будем, э, мы видим информацию о защите от солнца. Есть два типа лучей, с, ко с которыми мы сталкиваемся. Это э, Есть ультрафиолетовые лучи, излучения, которые способствуют э, старению, фотостарению кожи. Это лучи А и лучи Б. Это а второй тип лучей сжигает нашу кожу, что некоторые люди не совсем понимают, что... Эти лучи присутствуют 365 дней в году, совершенно не важно, холодно ли на улице, или облачно, или вы не можете видеть солнце. Эти лучи, лучи, а они здесь, и, безусловно, они могут проникать через эти облака в самый облачный день, и они могут проникать через некоторые предметы гардероба, они могут проникать через стекло и через они могут даже проникать через бетон, через песок, через воду. И они, безусловно, могут проникать и через снег и воздействовать на них. А снег отражает около 80% солнечных лучей. Поэтому в зимнее время, даже если мы не испытываем непосредственного прямого воздействия солнечных лучей, нам необходимо думать о том, как защищать нашу кожу, потому что солнце является ключевым фактором, который влияет на преждевременное старение. Солнце – это не только загар. Это еще морщины, это э, возрастные... Э, возрастная пигментация, это потеря э, цвета, это неровная пигментация, это тусклость кожи. И в самом худшем сценарии это рак кожи. И поэтому, если вы на улице или вы в машине, если вы гуляете или делаете упражнения, может быть, вам нравится кататься на лыжах или на коньках, вам необходимо убедиться в том, что вы защищаете свою кожу э, со своим э, кремом э, Herbalife Скин SPF 30. Этот защищающий крем, очень важно наносить примерно за 15 минут до выхода на солнце, потому что тогда в этом случае он сможет подействовать наилучшим образом, и все фильтры смогут работать. Лично я никогда не любила использовать солнцезащитные средства. Мне всегда нравилось, чтобы моя кожа была немного загорелой, и я никогда не любила запах солнцезащитного крема. Но мы запустили Новый увлажняющий защитный крем Гербалайф. И первый раз, когда я его использовала, я была так поражена, это не, не, оно не только очень быстро впитывается, о, боже мой, тут же SPF 30, и так быстро впитывается, моментально просто, и кожа остается идеально гладкой, и никакого намека на присутствие солнцезащитного средства. Вы даже не забывайте о том, что вы просто используете такой крем. С моей точки зрения, это не просто продукт защиты от солнца, но а, вообще-то, когда... Люди выполняют свой ритуал ухода за лицом, за своей кожей. Они наносят защитный крем поверх обычного крема. Но с нашим кремом, увлажняющим Гербалайф, прежде всего, он является также еще и увлажняющим кремом. Он клинически тестирован и объединяет в себе как увлажнение кожи, так и защиту. И вы можете увидеть, как ваша кожа становится более увлажненной, более гладкой, более сияющей. И все вы которые вы ожидаете получить из увлажняющего дневного крема, вы можете увидеть в этом креме и плюс сильную защиту от солнца, SPF 30. И, пожалуйста, не забывайте, что перед выходом из дома необходимо нанести защитный крем. Итак, дальше. Необходимо ухаживать за кожей рук. Подумайте, наши руки подвержены такому огромному воздействию в течение дня. Мы их постоянно моем, мы прикасаемся к огромному количеству предметов, мы лепим снежки, наши ручки мерзнут, вы открываете дверь машины, они на руле. Боже мой, сколько всего. Но кожа наших рук очень нежная, вы хотите верьте, хотите нет. И они подвержены такому огромному количеству разнообразных воздействий, что необходимо о них заботиться и прежде Прежде всего, наши руки выдают наш истинный возраст, и много людей готовы потратить огромное количество времени и денег для того, чтобы привести свое лицо в порядок и полностью при этом игнорируют свои руки. И посмотрите, их лица молодые, сияющие, а в это время их руки выглядят намного хуже, потому что они не заботятся о них. И, безусловно, зимнее время — это особый период. И мы помним, что... На руках у нас не хватает сальных желез, поэтому очень сложно увлажнить их, особенно в сухую, холодную погоду. Нам необходимо защищать их как можно лучше. Также мы должны заботиться о кутикуле, потому что когда кутикула высыхает, происходит трещина. и любая мельчайшая трещина в нашем организме – это просто ворота для микробов и бактерий. Поэтому нужно защищать свои руки, и, безусловно, нет необходимости тратить на это много времени. Да, иногда мы носим перчатки, иногда мы не носим перчатки, и мы не всегда точно знаем, окажемся ли мы на улице в холоде, в перчатках или нет. И пока мы решим надевать перчатки или нет, наши руки уже пересушены, замерзли, и, возможно, даже образовались трещины. И прежде всего необходимо нанесите крем, нанесите перчатки. Это не очень удобно, да, но нам нужно... Не... Не ждать, когда придет проблемный момент, а нужно работать на опережение. Вам очень повезло здесь, в России, потому что у вас есть совершенно потрясающий крем для рук с экстрактом белого чая. Это обеспечит вам совершенно ухоженные руки в идеальном состоянии. Он поможет создать хороший защитный барьер на коже, и ваша кожа будет очень мягкая, шелковистая и увлажненная. Мы также понимаем, что лосьон. Эрбал алоэ также очень хорошо работает для рук. Но если вы будете использовать вместе с этим кремом, то ваши руки будут полностью обеспечен всем необходимым. Но помните, что этот продукт, этот крем для рук, это не только то, что вы один раз нанесли все, но необходимо наносить его постоянно в течение всего дня. И чтобы вы не забыли, чтобы вы всегда наносили этот крем, пожалуйста, держите его в вашей ванной недалеко от раковины. Каждый раз, когда вы моете руки, ваш крем здесь, и вы не забываете обновить защитный барьер на своих руках. Пусть это будет у вас в машине. Да, конечно, не самый лучший совет, вести машину и одновременно намазывать руки кремом, но я вообще-то всегда держу крем в машине, и в Лос-Анджелесе движение очень затруднено, и поэтому, когда я стою во время трафика, я просто наношу мой крем на руки. Чего и вам желаю. Также держите этот крем на своем ночном столике. Он всегда должен быть у вас под рукой, и чтобы вы всегда видели и не забывали наносить его лишний раз в холодное время кожи, в холодное время года. И Тогда вы сможете убедиться, что ваша кожа всегда будет хорошо ухожена, увлажнена. И если у вас есть хорошие хлопковые перчатки, нанеси, наденьте их после нанесения крема. И утром, когда вы проснетесь и снимите перчатки, вы увидите, какая потрясающая разница произошла с кожей ваших рук. Это не так трудно. Итак, мы поговорили о руках. что же касается ног. Итак, Иногда наши ножки страдают даже больше, чем наши ручки во время, в холодное время года. И да, когда снег, дождь, холод, у нас не всегда есть возможность быстро переодеться, поменять носки или сухую обувь. И вы знаете, что... Ступни очень похожи на руки с точки зрения отсутствия сальных желез, и поэтому они очень подвержены сухости, покраснению, раздражению, и, безусловно, нам необходимо заботиться о коже и заботиться о наших ступнях как можно больше. Поэтому не забывайте, в зимнее время наши ножки не получают той, тех преимуществ, которых они имеют летом, когда мы можем гулять и оказываем дополнительный уход. И сейчас у нас да, шерстяные носки и прочие средства утепления. Это не всегда очень удобно. Поэтому в зимнее время года совершенно необходимо заботиться о коже стоп. И нам также очень важно э, использовать такие крема, как э, крем белый чай Гербалайф, который представлен в России. И он идеален для этих климатических условий. Поэтому он может прекрасно дополнить ваш ночной ритуал ухода за собой. После ванны обязательно применяйте этот крем для ног. И не забудьте каждый раз, когда вы можете нанести эти продукты на свою кожу... Если вы не нанесли их, то это упущенная возможность. Поэтому 7 или 8 часов, когда продукт мог работать на нас, мы теряем эту возможность, потому что, может быть, мы немножко устали или немножечко поленились и не смогли несколько минут потратить на то, чтобы позаботиться о своих ножках. И, как я раньше уже говорила, безусловно, очень полезен скраб, если вы используете его для ступней. После душа вы используете щеточку. Потом скраб И дальше вы сможете поддерживать состояние кожи ваших ног Всегда гладкой и мягкой И после душа Вы должны как следует протереть свои ступни Потому что зимой есть очень большой, большой риск Что дополнительная влага Может спровоцировать раздражение И может повысить сухость Поэтому обязательно хорошо вытирайте ступни Это очень просто Мы все можем этим заниматься и самое главное, отдых и расслабление. Я уже сегодня говорила о том, что во время отдыха, во время каникул мы можем даже гораздо больше подвергнуться стрессу, чем во время работы. Конечно, мы любим выходные, праздники, мы собираемся с семьей, особенно во время Нового года, Рождества, все родственники, друзья встречаются, но очень много времени мы тратим на все эти празднования, мы... Не спим ночами, мы собираемся с семьей постоянно за столом, мы очень много проводим времени в магазинах, покупая самые лучшие идеальные подарки, поэтому мы все время что-то ездим, покупаем, что-то делаем, организуем замечательные вечеринки, может быть, чуть-чуть больше пьем чем обычно алкоголя и едим чуть больше сладкого ну и конечно это имеет свои последствия и поскольку мы так заняты мы еще и не высыпаемся поэтому нам необходимо найти возможность расслабиться отключиться потому что когда мы подвержены стрессу и не высыпаемся верите вы или нет именно это напрямую влияет на состояние кожи вы можете обратить внимание что у вас например воспаление появились или покраснение. После таких празднований или кожа вдруг стала жирной, вдруг, неожиданно. Или, например, мы видим, что есть какая-то усиленная реакция на холодную температуру. Пора отключиться, отложите ваши телефоны, айфоны, компьютеры. Вы потом узнаете все, что происходит в социальных СМИ, в ваших соцсетях. Обязательно нужно высыпаться как минимум 8 часов в день. Закутайтесь в плед, возьмите книжечку, устройтесь на диване, почитайте. Уделите время себе и поделайте то, что вы хотите делать для себя. Я могу поделиться тем, что я люблю делать. Я люблю делать... Маску на основе глины. Это замечательная маска, в состав которой входит мята и розмарин, и она дает такое ощущение расслабления замечательное, она освежает. Вы... 5-10 минут с этой маской полежите, расслабитесь, не разговаривая, не открывая глаза, просто наслаждаясь ощущением от работы этой замечательной маски. Ну и маска-то это не только для лица. Вы можете на зону декольте ее нанести, можете даже на тыльную сторону ладони нанести. Вы понимаете, что лицо, конечно, улучшится после... Использование этой маски. А, та глина, которая входит в состав, она обладает впитывающими свойствами, и это доказано клинически. Мы видим, что поры сужаются после использования этой маски, особенно для тех из нас, у кого очень широкие поры. Этот продукт особенно актуален. Ну и самое последнее, пожалуй, я больше всего люблю рекомендовать сон. Ночной сон. Очень часто люди не понимают, что когда мы устали, или когда мы стрессуем, или когда мы нервничаем, это именно то время, когда наша кожа тоже выглядит подверженной стрессу, уставшей и... Для этого нам необходимо спать и высыпаться на протяжении всего года для того, чтобы и выглядеть хорошо, и чувствовать хорошо. Теперь давайте пройдемся еще раз по тому, о чем мы сегодня говорили. Поговорим о тех советах, которые я вам сегодня дала, которыми я сегодня с вами поделилась в отношении ухода за кожей в зимний период. Мы, конечно, занимаемся производством и БАД, и, конечно, кто-то может. Например, мужчины могут сказать: зачем мне все эти средства по уходу за кожей, эти продукты? Ну, это все не так. В две в 2016 году, и мы уже сейчас подошли практически к 2017 году, и сейчас это именно то время, когда мы можем заявить, что эти продукты не про красоту, они а про то, чтобы улучшить состояние, они а про то, чтобы помочь нашей коже защититься от воздействия вне вредных внешних факторов. То есть, понимаете, это не просто про красоту. Не смотрите на эти продукты как на декоративную косметику. Это то же самое, что питание. Вы же, например, принимаете... Какие-то БАДы или, например, Формула-1 для того, чтобы поддержать состояние вашего организма. Так и продукты для кожи серии Skin, они делают то же самое для вашей кожи. Они помогают вам жить тем же самым активным, здоровым образом жизни. И в совокупности, действуя вместе, они обеспечивают эту синергию, это взаимодействие для того, чтобы вы и чувствовали, и выглядели, «Замечательно». И теперь давайте подведем итог к тому, о чем мы сегодня говорили. Необходимо следить за уровнем увлажнения кожи и за уровнем влаги в организм. То есть необходимо не только наносить увлажняющие средства на кожу, но и поддерживать баланс влаги изнутри. Необходимо пить достаточное количество воды и потреблять должное количество витамина Е, а также омега-3 и омега-6. Это именно те полиненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают эластичность вашей кожи. Теперь нам необходимо уделить время вечернему уходу за кожей. Не только кожей лица, но и за кожей рук, кожей ног, кожей коленей – локтей и всего тела. Необходимо добавить всего лишь несколько минуток к нашему вечернему ритуалу ухода за кожей, для того, чтобы продукты действовали на протяжении всей ночи. Избегайте длительного приема горячей ванны и душа. Помните, этому есть причины. Горячая вода, она разрушает, повреждает липидные барьеры кожи, и мы не хотим, конечно, создать никаких условий дополнительного высушивания кожи, потому что все это ведет к раздражению шелушей. Необходимо делать пилинг чаще, отшелушивать отмертевшие клеточки кожи. Таким образом, мы обеспечиваем более молодой вид кожи и более ровный тон кожи. Кроме того, когда мы отшелушиваем отмертвевшие клеточки тела, мы способствуем проникновению продуктов в кожу лучше. Кроме того, если мы находимся в помещении и мы чувствуем, что кожа очень сухая, и мы находимся, если в целый день в помещении нам не нужно никуда выходить, то мы можем нанести ночной крем и днем, если нам по ощущениям необходимо дополнительное увлажнение. Помним о солнцезащитном факторе, о SPF. Именно. Это, этот фактор он помогает нам предотвратить раннюю пигментацию и он способствует более здоровому, более молодому виду кожи. Пожалуйста, наносите крем с э, Испейв защиты 30 из линейки Гербалайв Скин. Мы защищаем нашу кожу от любых вредных раздействий, и у нас есть продукт, который может поспособствовать защите от солнечных лучей, от воздействия солнечных лучей, это Гербалайфскин SPF 30. Необходимо защищать кожу рук, кожу ног, необходимо, если мы промокли, переодеться сразу, как только мы окажемся в помещении, для того, чтобы предотвратить возникновение раздражения и... Также нам необходимо обязательно расслабляться и отдыхать, потому что когда мы устали, наша кожа подвергается еще большему стрессу и устает. Поэтому важно помнить о том, чтобы уже с началом наступления холодного времени года нужно дополнительную поддержку кожи оказывать. И, кроме того, необходимо следить за своим рационом пищи, необходимо употреблять в пищу здоровые продукты, добавлять а, дополнительные продукты из нашей линейки, такие как Формула-1, например. Чем раньше мы при... применим превентивные меры, тем лучше будет эффект. Не нужно запускать. И теперь что еще осталось сказать? Что мы... Скоро будем праздновать Рождество и Новый год, и это то самое время, когда мы можем дарить подарки. Подумайте о всех тех, кому бы вы хотели подарить маленький подарочек. Может быть, вашим клиентам или участникам вашего клуба здорового, активного образа жизни. И именно продукты Гербалайф являются одним из лучших, пожалуй, подарков. И продукты из линейки питания или продукты. Продукты из линейки по уходу за кожей, они практически они очень полезные, и мы же прекрасно знаем, что если мы дарим эти продукты, то люди неизбежно будут их использовать, и они увидят эффект и вернутся к нам, и захотят расширить линейку использования, поэтому в каждом... Офисе, вы можете сделать небольшую демонстративную витрину с небольшими подарочными пакетиками, с небольшим подарочным набором. Может быть, один продукт, вот такой вот интересный красивый носочек, поместить скраб, например, для лица. Подумайте о... А Например, в учителях в школах ваших детей, или в музыкальной школе, или в спортивной школе, куда ходят ваши дети, знакомые, ваши мастера по маникюру, педикюру, ваши парикмахеры. Все эти люди, или те, кто участвует в вашем клубе здорового активного образа жизни, то есть мы же можем не ехать в переполненный торговый центр чтобы выбирать подарки мы можем выбрать маленькие подарочки из линейки гербалаев может быть мы дадим такой соберем набор из серии с алоэ и положим еще в дополнение губочку мне Нравятся вот эти подарочные носочки, и я в них обычно кладу маленькие подарочки, и получается такой симпатичный маленький подарочек, и он же собран с чувством. Ну, например, крем для ног, ну, такой странный подарок, казалось бы, да, но мы можем его запаковать в красивую пару носок и подарить. Носки вместе с этим кремом. То есть существует большое количество различных вариантов упаковки. Например, вот так можно скомбинировать шампунь и кондиционер и выставить его на витрине в вашем клубе. И так ваши клиенты поймут, что вот он хороший подарок, подарок, который способствует лучшему самочувствию, лучшему внешнему виду. И у нас есть линейка, которая предоставляет все возможности для этого. Может быть, добавить салфеточки в подарок, может быть, добавить а, маленькие пакетики. Не нужно никакой роскоши, просто маленькие акцентики, которые сделают ваш подарок замечательным, красивым. Ну, и не обязательно тратить большое количество денег. Будьте экономными. Я, на самом деле, сама очень люблю покупать упаковку и ленточки, и упаковочную бумагу. Но я обычно покупаю это все в низкий сезон, когда можно купить по более низкой цене. Не в зимние месяцы. Подумайте об этом. И последнее. Подумайте об организации спа-вечеринок. Вы можете пригласить клиентов, и клиенты пригласят своих друзей. А, расставьте под, подарки красиво, продукты красиво, разложите упаковку, позвольте им попробовать а, различные продукты. Еще раз воспользуйтесь эти, этой возможностью приближения новогодних праздников людям донести информацию о замечательных продуктах, которые способствуют лучшему внешнему виду кожи. Еще раз посмотрите, насколько широка наша линейка Гербалайв, какие у нас замечательные средства по уходу за кожей. Мы все наши продукты. Тестируем в клинических условиях, и мы видим улучшение состояния кожи уже а, после короткого времени использования. Мы не используем никаких а, вредных ингредиентов, у нас очень много увлажняющих ингредиентов. Белый чай, например, замечательный крем для рук и для ног, совершенно необычный. Пригласите ваших клиентов, позвольте им попробовать продукты, дайте им попробовать текстуру, аромат. Организуйте такую вечеринку. Может быть, кто-то еще не пробовал эти продукты из линейки Skin. И а, по, способствуйте тому, чтобы они попробовали вот этот набор, результат. Через 7 дней они точно к вам вернутся, потому что уже через неделю после начала использования они увидят улучшение и захотят еще больше и вернуться. Я надеюсь, что мои рекомендации были вам полезные, И я верю в то, что вы сможете приложить все эти усилия для того, чтобы ваша кожа выглядела лучшим образом, приложить усилия к тому, чтобы позаботиться о своем здоровье. У нас, к сожалению, нет другого выбора. Нам необходимо дополнительно заботиться о своей коже. Это также обязательно, как чистить зубы и принимать душ. Это не опциональный уход. Мы должны обязательно ухаживать за кожей для того, чтобы быть здоровыми от кончиков волос до кончиков пальцев ног. Джеки, спасибо большое за вашу потрясающую презентацию, за такое количество очень полезных советов для нас. И давайте перейдем к сессии ответов на вопросы. И самый основной вопрос, который задают все наши независимые партнеры, если вы можете на него ответить, готовы, сколько вам лет? Неожиданный вопрос. Я Мне исполняется 50 лет 13 дека, декабря. Боже мой, буквально через две недели. Невероятно. На самом деле, дорогие друзья, я думаю, что вот... Спасибо Джеки, что вы ответили на этот личный вопрос, на который девушки обычно не отвечают, но на самом деле это еще больше увеличивает ценность всего того, о чем нам сейчас говорила Джеки, потому что вы с нами согласитесь, что, конечно же, на 50 лет вы не выглядите, вы выглядите просто ослепительно. Спасибо вам большое. Так, следующий вопрос. С какого возраста, да, с какого возраста нужно рекомендовать антивозрастную сыворотку скин? Вы бы рекомендовали? That's a really good... Хороший вопрос когда мне было поменьше лет, мы на самом деле даже не понимали, насколько наша кожа подвержена вредному воздействию внешних факторов, и как даже наш рацион питания влияет на кожу. Я даже никогда не использовала, например, крем с солнцезащитным фактором. Когда я была помоложе, мама меня этому не учила. Мы лежали на солнце, мазались маслом для того, чтобы максимально загореть. Но теперь, когда мы понимаем, а молодое поколение понимает, что необходимо поддерживать молодость кожи с ранних лет. Мы не считаем, что, что есть какой-то начальный возраст для использования этой антивозрастной сыворотки. Нам необходимо заботиться о коже, потому что наши продукты, они, не, например, не исправляют какие-то повреждения, они просто являются превентивной мерой для того, чтобы способствовать более здоровому виду кожи. Например, сейчас молодые девушки в 20-25 лет уже очень много покупают антивозрастных продуктов. И, понимаете, мы закладываем фундамент на будущее. То есть, когда нам 20, мы думаем, что так будет всегда. Но... По мере того, как мы взрослеем, мы видим, что состояние кожи меняется. Поэтому я считаю, что можно использовать антивозрастную сыворотку с того возраста, когда вы уже замечаете небольшие проявления морщинок, и можно начинать уже работать с этими продуктами, потому что наши продукты, они поспособствуют более здоровому, молодому внешнему виду кожи, и не нужно ждать первых признаков старения. Можно начинать уже сейчас. Спасибо. Скажите, пожалуйста, способна ли кожа вырабатывать коллаген после сорока лет? Да, конечно. Производство коллагена не останавливается в коже, безусловно. Кожа, наше тело не, не, что не прекращает что-то делать, а просто замедляет эти процессы. И в этом как раз состоит разница. Да, это то же самое, что обновление нашей кожи. Это происходит не раз в две недели теперь, а раз в 40 или 60 дней. Да, и гравитация. Не забывайте о гравитации. Да, безусловно. Раньше все было вот так вот вверх подтянуто, потом начинает проседать. Да, нужно. Понимать, что с возрастом какие-то процессы в организме замедляются, и если вы хотите поддерживать свою внешность на лучшем уровне, необходимо заботиться о себе. И здесь ключевой параметр ⁇ это здоровое питание. И, безусловно, необходимы антиоксиданты, необходимо их употребление. Это то, что помогает нам предотвратить ущерб от свободных радикалов. Они везде, они повсюду и все время. И они как раз виноваты в нашем преждевременном старении. И, конечно, нам необходимо использовать те продукты защиты нашей кожи, которые будут защищать кожу не только. Снаружи, но и изнутри. И поэтому, да, безусловно, что-то замедляется, но, тем не менее, у нас есть инструменты для контроля этих процессов. Спасибо большое, Джеки. Я позволю себе небольшую ремарку. Антиоксиданты содержатся в биологически активных добавках наших. Это Лайн, где содержится витамин Е. Роузгард, сейчас обновленная формула, с очень большим количеством антиоксидантов, которые обладают каскадным эффектом. Поэтому помимо к внешнему уходу обязательно нужно добавлять внутреннее питание. Джеки, скажите, пожалуйста, еще раз, может быть, повторите, каковы различия между сухой и обезвоженной кожей и какой Должен быть уход к каждому из этих типов кожи. Итак, если вы сказали сухая и обезвоженная кожа, правильно? Да. Итак, сухая кожа кожа. Сухая кожа – это тип кожи. И иногда, если вы ощущаете сухость кожи, например, это может быть летом, когда очень жарко, и кожа выделяет слишком много жира, тем не менее, кожа может оставаться сухой. Но мы можем использовать очищающий лосьон с алоэ, который может способствовать очищению кожи. И также вы можете использовать линейку увлажняющих кремов. И если у вас кожа сухая, то вы обязательно должны их использовать. И люди, как правило, при таком типе кожи выглядят несколько старше, чем они есть на самом деле, потому что небольшие морщинки и некая сухость кожи делает их более заметными. Но в то же время люди с сухой кожей не подвержены такому количеству покраснений и раздражений. И мы, конечно, всегда хотим достигать здорового баланса в нашей, увлажнение в нашей коже. И если наступает дисбаланс увлажнения, Это обычно заметно в Т-зоне. Это э, та зона, где находится наибольшее количество сальных желез. И если у кого-то жирная кожа, то прежде всего это будет заметно по жирному блеску в этой области. Поэтому люди с жирной кожей, как правило, имеют более расширенные поры. Они, э, как правило, страдают от проявлений. Э, красноты, но в то же время они выглядят несколько моложе, чем они на самом деле. Но в то же время им очень важно постоянно использовать очищающее средство, которое будет подобрано специально для жирной кожи. И средства из нашей линейки идеально подобраны для этого типа кожи. И вы сможете очень быстро увидеть результаты. И если у вас есть клиент с сухой кожей, то тогда предложите ему использовать очищающую глиняную маску. И она клинически протестирована для того, чтобы уменьшить размер пор, расширенных пор, и таким образом улучшить общее состояние кожи. И, конечно, люди с жирной кожей хотят, чтобы она была не такая жирная, люди с сухой кожей хотят, чтобы она была более увлажненной, но наши продукты помогают решить такие проблемы с типом кожи и в нашем портфолио эти решения все есть. Спасибо. Следующий вопрос. За сколько минут до сна нужно наносить крем для кожи вокруг глаз, чтобы избежать отечности? И, наверное, я бы дополнила этот вопрос. В каких количествах? Замечательный вопрос. Мне нравится наносить... Когда я прихожу домой с работы после долгого тяжелого дня, да, я готовлю ужин, встречаю детей из школы, и я перехожу к своему вечернему ритуалу ухода за собой немного раньше. Я не хочу приносить в дом все эти загрязнения, с которыми я столкнулась. Поэтому за несколько часов до того, как я отправлюсь спать, я буду использовать его. Конечно, можно и за несколько минут до сна нанести, но ваша кожа будет все еще мокрая, и ваш крем не впитается в должной мере, и возможно, испачкает или оставит следы на вашем постельном белье. Что касается защиты области вокруг глаз, старайтесь не использовать очень много продукта. Это касается не только глаз, но и кожи, всей кожи лица, потому что вы можете перегрузить кожу большим количеством крема. Я использую 5 капелек. Капельку сюда, сюда, сюда и кажд... по одной капельке на каждую щечку. И нежно массируете в кожу, используя круговые движения и по направлению вверх. Потом, когда вы посмотрите, все хорошо, но, возможно, нужно добавить здесь или здесь, вы можете использовать Немного дополнительного продукта. Но если вы примените слишком большое количество продуктов, то ваши поры могут быть перезабиты, перегружены. И начните вот как раз с, пятью, с пяти капелек. А что касается глаз, из-за того, что здесь существует серьезный недостаток сальных желез, вам может потребоваться чуть больше Крема. Используйте безымянный палец. Это самый слабый палец на нашей руке. И с помощью этого пальчика, любо... запомните, никакого э, растирания, растягивания кожи э, не допускается в этом, э, в этом в этой части лица. Поэтому именно этот пальчик поможет вам избежать излиш... излишнего давления. Вы будете наносить движение по э, вашей кости и дальше по кругу и продукт никогда не попадет в глаз не надо слишком близко непосредственно к глазам и продолжайте к линии роста волос и безусловно небольшие морщинки допустимы потому что они это мимические морщинки они отражают то же состояние когда мы улыбаемся или смеемся но когда формируются новые морщинки. Мы понимаем, что они продолжат свое развитие, поэтому чуть-чуть больше возьмите продукта и продолжите линию глаз до линии роста волос в качестве, скажем так, превентивного средства. Спасибо. Джеки, вы уже сказали, что не стоит наносить слишком много крема. И тем не менее, следующий вопрос. В случае мороза нужно ли наносить больше дневного крема? Ну, естественно, учитывая вот этот интервал 10 минут до выхода на улицу. А, знаете... Да, возможно, вы почувствуете желание нанести несколько больше крема, чем обычно, если вы выходите на улицу из-за того, что сухой воздух морозный, и это не совсем так, как летом. Но также, возможно, вам потребуется повторно наносить этот крем в зимнее время, и если вы долгое время находитесь на улице, и вы понимаете, что кожу сильно стягивает, что вам некомфортно, и она просто вопит о дополнительном количестве увлажнительных увлажняющего крема, да, возможно, вам тогда необходимо будет нанести больше продукта, особенно если вы на улице находитесь. Спасибо. Джеки, такой вопрос. Вот один из наших клиентов спрашивает, что рекомендовать клиентам с сухой кожей для питания кожи в дневное время при очень низкой температуре, потому что, как нам пишут, дневной крем даже при нанесении за 30 минут до выхода замерзает. Может ли такое вообще быть? Ну, я не думаю, что наши продукты могут заморозиться, замерзнуть, потому что в, в, в рамках нашего клинического тестирования и различных мер безопасности, которые мы э, использовали, пожалуйста, учитывайте прежде всего дату когда заканчивается срок годности продукта возможно это повлияет на него и когда вы уже наносите на свою кожу он безусловно не может замерзнуть потому что естественные компоненты крема в сочетании с вашей кожей не позволят ему замерзнуть может быть только в том случае если в россии супер супер холодно а так он не замерзнет никогда на вашей коже и я знаю, что там и холодно сейчас, потому что я была зимой в России, я была в Москве однажды зимой, и я, я ездила... Сделала по Европе, и я была совершенно не готова к холодной погоде, потому что мне никогда не приходилось проводить слишком много времени на улице в холодное время года. Обычно это аэропорт, отель, поезд, но в мой последний день в Москве я хотела посмотреть город, и было ужасно. Я хотела увидеть Красную площадь, я хотела увидеть все. И ваши замечательные сотрудники были со мной, они хотели меня вывести на прогулку, все рассказать, переводить для меня, но... У меня не было зимней куртки, у меня был большой свитер, и это была зима, и был снег, который падал на нас. И я помню, как мы ходили и думали, я думаю, здесь замерзнуть до смерти в Москве. Потому что э, я что увидела, самый большой колокол в мире, да, Вы помните, я видела пушку, царь-пушку, царь-колокол, и все. Это было очень смешно, конечно, но я всегда говорю, я никогда в жизни не сталкивалась с холодной погодой. И то, что я увидела там, конечно, у нас в США есть тоже снег, но... Но здесь, боже мой, вот тут холодная погода, так холодная погода. Да, Джеки, у нас холодно, но тем не менее прекрасно, потому что когда идет снег, это восхитительно, поэтому мы вас приглашаем к себе, пожалуйста, утепляйтесь и приезжайте к, нас, к нам зимой, потому что зимой у нас действительно очень здорово. Так, и следующий вопрос. А, что можно использовать для ухода за кожей губ? Вот а, я хочу уточнить, правильно ли я знаю ответ, что, собственно, крем для глаз, как мы наносим вокруг глаз, точно так же мы, как минимум, на ночь можем наносить его и на губы. И, может быть, еще какие-то советы от вас? Да, конечно, антивозрастная сыворотка, она очень хорошо работает в области губ. Вы знаете, все антивозрастные сыворотки немножечко отличаются от увлажняющих средств защиты. Они проникают в кожу быстрее и глубже. Зона губ очень интересна. Они очень похожи с какой-то точки зрения на кожу вокруг глаз, но в то же время у них также нету сальных желез и потовых желез. Но внешний слой губ, несколько похож на кожу, остальную кожу на нашем теле, и поэтому необходимо проводить Пилинг также, но там не совсем такая же ситуация, как у вас на щеках, и они, кожа очень нежная, она очень подвержена воздействию вредному воздействию с точки зрения старения, и, конечно, у нас на данный момент нет специального продукта для губ, но у нас есть шикарный заместитель, особенно вот на ночное время. Спасибо. Мы знаем, что вся наша косметика без сульфатов и парабенов. Давайте, пожалуйста, еще раз расскажем нашим клиентам, в чем же их вред и почему мы так боремся за то, чтобы в наших продуктах их не было. Вы знаете, прежде всего это связано с тем, что мир меняется, и, конечно, компании выбирают ингредиенты для своих продуктов очень тщательно. Парабены в течение многих лет были связаны, с, рассматривались как агенты, которые связаны с возникновением рака. И очень часто мы видели, что не так много было этому доказательств, потому что огромное количество факторов, суммарно влияющих на это, существует. И не всегда возможно вычленить, кто именно является ответственным. Да, если вы забьете в интернете парабены, вы увидите совершенно ужасную информацию о том, что парабены могут вызвать рак, они убьют вас, и они смогут, Бог знает, что с вами сделать. Но вы Но, э, наши независимые партнеры во всех странах мира, особенно в Европе, э, сейчас испытывают непростое. Неп... Непростой опыт в том, чтобы общаться с нашими клиентами и объяснять им, что парабины имеются не только в косметике или в каких-то принадлежностях, они также иногда встречаются и в Пищи. И в некоторых странах парабены запрещены, и поскольку компания Гербалаев прежде всего ориентирована на здоровье, мы понимаем, мы не можем в дальнейшем использовать парабены, независимо от того, вредны они, вызывают ли они рак или нет. Мы должны быть внимательны к нашим независимым партнерам, потому что мы хотим понимать, что мы сможем защитить продукты Гербалаев и объяснить другим компаниям. Почему, объяснить, почему у нас есть парабены, когда в других компаниях их нет. Поэтому, если вы заботитесь о здоровье, об окружающей среде, то парабены, конечно, существ, создают еще некую проблему. И для того, чтобы сохранять продукты, сохранять наши продукты, мы не будем включать туда парабены совершенно. Что касается сульфатов. Сульфаты, они также встречаются в шампунях, они встречаются в мыле, в зубной пасте. И, конечно, они способствуют формированию венящихся свойств в продуктах, но они очень жестко воздействуют на кожу, на кожу головы, если мы говорим о шампуне, и они вызывают огромное раздражение. И очень много людей, которые могут иметь сильные негативные реакции на эти продукты, особенно дети. Для детей продукция, как правило, не содержит сульфатов. Мы не хотим наносить какой-либо вред нежной коже детей, не хотим сульфат. В наших шампунях, в гелях для душ, в очищающих средствах для лица. И самое лучшее, что мы можем сделать для своей кожи, это не использовать там таких сильных раздражающих ингредиентов. И мы очень гордимся нашим, нашей формулировкой защиты продуктов. Джеки, спасибо большое. Да, мы полностью поддерживаем, что наша косметика является действительно одной, пожалуй, из самых лучших на нашем рынке. И спасибо вам большое сегодня за такую потрясающую лекцию. На самом деле, дорогие друзья, вопросов очень много, но мы уже немножко вышли за регламент, поэтому, к сожалению, мы вынуждены сессию вопросов и ответов закончить. На самом деле у Джеки, я думаю, сейчас 2 часа ночи, и давайте ее отпустим, поблагодарим за потрясающее время, которое она провела с нами и столько всего интересного рассказала. Вы подготовили нас к зиме, к Новому году. Спасибо вам за это большое. И с Новым годом, и с Рождеством наступающим. Спасибо большое. Вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом, Рождеством. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. Итак, друзья, мы продолжаем дальше. У нас сегодня действительно невероятный день и невероятные гости. И к нам в гости, в студию, пришла наша посланница бренда Гербалаев. Посланница бренда Гербалаев, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном фигурном катании Татьяна Волосожар. Татьяна, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Ну что же, спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо большое, что вы с нами. Вы с супругом являетесь посланниками бренда Herbalife. И расскажите, пожалуйста, как вы себя ощущаете в этом качестве? Очень здорово на самом деле. Да, действительно, мы уже полгода с супругом являемся посланниками. Ну, знаете, это слово, наверное, не совсем подходящее, потому что <смех> даже, даже не, ну, не то, что не подходящее, я сейчас объясню, почему. Вот мы, когда мы стали посланниками, мы приобрели новую семью. Вот, можно сказать, что мы теперь не только посланники, но еще и семья. Вот. А для меня в семье очень важен комфорт и забота, и поэтому вот с помощью этого я пришла как бы к сбалансированному питанию, это вот один из очень важных факторов сейчас в жизни. Ну, конечно, когда, так как сейчас положение, немножечко больше ухаживают за собой, да, за внешним видом, вот, есть немного времени на это. А так, конечно, уделяли очень много сбалансированному питанию. И питание, я считаю, что очень важно в спорте вот это восстановление, баланс, то есть комфорт именно в тренировочном плане. Я знаю, что вы вообще по жизни очень активны, но это не мудреновая олимпийская чемпионка и многократная чемпионка и мира, и Европы, и очень много тренируетесь и занимаетесь. Сейчас в связи с вашим прекрасным положением, вас с ним поздравляем. Изменился ли график? Как проходит ваш день? Чем сейчас занимаетесь? На самом деле я очень активный человек, наверное, даже гиперактивный. Вот и думала, что мое положение немножечко меня расслабит, успокоит и займусь домашними делами, но нет. На самом деле очень график плотный, начинаются, бывают такие дни, что там с девяти, с восьми утра уже где-то находишься. Вот один из моих дней это вообще был. В принципе сумасшедший дом можно так сказать когда у нас была съемка в передаче то есть это заняло около трех часов после этого у меня были занятия по йоге я пошла на йогу и вечером мы еще должны были с максимом открывать каток где в роли ведущих как должны презентабельно выглядеть ну конечно я оставляю еще и время на, на ход за собой это безусловно очень важно смывать декоративную косметику я никогда не лягу спать, там, не дай бог, если что-то у меня на лице остатки даже какие-то от декоративной косметики остаются. Поэтому на себя нужно уделять время, и даже если ты очень безумно устал, все равно нужно хотя бы 5-10 минут смыть косметику, воспользоваться там масочкой с крабиком каким-то, да, и восстановить свое лицо и уже спокойно ложиться спать. Скажите, а есть какие-то свои фишки, секреты, может быть, ритуалы по уходу за собой, вот, которые всегда у вас присутствуют? Ну, может быть, это звучит банально. для Меня за правило это, естественно, утром душ, вечером душ и уход за лицом. Как бы полностью я уделяю вот буквально пять-десять минут именно вот на уход за лицом как бы по полной программе. Вот, и, ну, сейчас еще стала следить за балансом водным в организме, потому что ну, во время тренировок, даже когда еще активны были, и сейчас уже, то есть пью очень мало воды, и поэтому мне нужно как бы регулировать. Считаю, что это, безусловно, один из важных факторов. Ну, и также вовремя ложиться спать, стараться, <to the sleep> по крайней мере, какой бы день активный не был. А -а а -а ходите ли в спа и какие ваши любимые процедуры? В спа хожу, да, иногда, вот, очень люблю обертывание из глины, ну, сначала делают скрабик и дальше глину, Но ну, один, ну, может быть, это тоже можно сказать, что какая-то фишечка, мне разрешили брать именно свой скраб, свою маску, и вот в то время, когда меня обвернули, я лежу, допустим, я... Нахожусь в маске в своей любимой, и еще получаю дополнительный уход для лица. Ну, в маске вот этой нашей, которая с глиной и мятой. Глиняная мята, да, потрясающие. Ну, ягодный скраб то <сélит> Да, <сélит> <сélит> одна из любимых компонентов. Да, мне тоже он очень нравится, на самом деле. А, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, какие средства должны быть точно в ванной каждой девушки? Ну, что у меня касается, касательно меня, у меня, наверное, полный набор. Это вся линейка, конечно, Гербалайф Скин, потому что я очень полюбила, знаю, как правильно ухаживать за ней. Опять же, вот утром-вечером я всегда умываюсь, будь то тоник, будь то тоник-спрей, кстати, потрясающая вещь, очень спасает в самолетах, на самом деле, потому что сушит кожу очень, да. Вот. и, ну, естественно, шампунь, гель для душа, это все есть. Очень нравится мне гель для тела после душа, вот, потрясающе быстро впитывается. То есть, опять же, когда спешишь, куда-то на тренировку, либо по делам, вот это очень спасает. Ну, а полный уход, я обычно умываюсь. А, э, э, очищающий гель наношу Если в летнее время, то можно там скрабиком Почаще, допустим, два раза в неделю э, Три, там, ну, в зависимости от ситуации, опять же А так люблю просто очищающий гель на основе алоэ Вот мне очень нравится, сейчас много использую а, И дальше тоником mm -hmm. И ночной, и дневной крем, конечно же Вот каждое утро у меня за правило. Есть такое mm -hmm. Хорошо. А ваш муж пользуется ли косметикой он? Потому что мужчин обычно очень трудно приучить к ну, естественными средствами он пользуется, там ему понравился очень шампунь-кондиционер, вот, ну и к малышку для тела, можно сказать, его приучила, потому что ему нравится то, что мне нравится этот запах, и поэтому, конечно, мужчину можно, наверное, приучить еще и к каким-то женским штучкам. Да, потому что нравится, собственно, да, любимой девушке. Так, дорогие друзья, скажите, пожалуйста, есть ли у нас еще вопросы от наших гостей, от наших независимых партнеров, клиентов? Отлично. Ну что же, спасибо вам большое за участие. Мы поздравляем вас, мы уже начали праздновать новый год, как вы видите. Мы поздравляем вас с наступающим новым годом. Расскажите, каким его ожидаете вы? Спасибо огромное. Я и вас всех, конечно же, поздравляю а, с Новым годом. Ну, естественно, мое положение будет другим <laughs> в Новом году. ну, Но я, конечно же, хочу пожелать здоровья, красоты, потому что это наше комфортное состояние, если мы красивые, ухоженные, да, мы нравимся окружающему миру, поэтому в первую очередь нужно ухаживать за собой, не лениться, вот. что касательно девушек и мужчин тоже, чтобы нравиться любимым своим, вот. ну, конечно же, позитивного, хорошего настроения настроения и всех благ. Спасибо большое, дорогие друзья. Итак, сегодня с нами были невероятные гости. Сегодня мы поговорили об уходе за кожей зимой. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Спасибо вам, Татьяна. Ну что ж, друзья, до новых встреч.